Вот и завершается 2017 год. Для моего канала он был действительно насыщенным и принес множество интересных идей. В этом итоговом видеоролике мы вспомним самые интересные и значимые видео, которые вышли на моем канале в 2017 году. Только найдем место потеплее и приступим. Начало этого года запомнилось плохой погодой. Постоянные снежные заносы и ураганы. Так нас встретил 2017. Дорожные и коммунальные службы еле-еле успевали справляться со своими обязанностями. На эту тему я отснял видеоролик. Я вам хочу показать, как сегодня во вторник у нас убирают улицы. Чистит вон тот дом. Женщина встала напротив ограждения, думает идти или не идти. Какая сложная ситуация. Из-за сильного ветра были преграды дороги между городами. Судя по комментариям в социальных сетях, жители многих домов сами вышли на очистку своих дворов. Именно сильные ветер и ураганы и позрывали мне почти все мои планы по видеороликам. Например, прогулка по Полярному не снималась почти всю зиму, за исключением третьего выпуска когда же погода более-менее успокоилась и настало время проведения праздников. В конце января состоялся традиционный конкурс снежных фигур «Фантазия полярной ночи», а в конце февраля город провожал зиму на Масленице. Кстати, именно в этом году добровольцы из храма Николая Чудотворца на день раньше основного праздника провели свой, с развлекательной программой и угощениями для всех желающих. Все события я, как и всегда, отснял на камеру. Далее наступила весна, но я был полностью погружен в съемки проекта «Прогулка по Полярному». Но и не забыла снять ежегодную выставку пожарной техники, которая состоялась 30 апреля на площади Победы. А тем временем наступает лето, самый разгар 2017 года и новый сезон видеороликов на канале. Я решил полностью переделать оформление всех моих видео и сделать его более аккуратным. Летом я снимал проведение Дня России. Небольшой ролик-ликбез про выгул собак в Полярном. В том же месяце был анонсирован проект «Прогулка по Полярному», который бесспорно является самым сложным и самым масштабным в производстве для меня даже на сегодняшний день. В середине лета я снял видео про заброшенный поселок Гранитный в Мурманской области и долину Славы. Уже ближе к концу лета оказалось, что я уже давно не снимал видео ни о каких городских проблемах. Так и появилось видео про лестницу на Красном Горне. Очередная моя совместная работа. Я также решил обратить внимание и на наше городское кладбище. Как с обыкновенными, так и с воинскими захоронениями. Почтили. Вот, посмотрите, это когда вот, вот должны были почтить вот эту память, чтобы вот эта вот гнилая вот эта солома, с какого года она здесь. Волонтеров, мне кажется, в городе хватает нормальных людей, которые действительно помнят и гордятся. Это вот 41-й, 45-й. В каком состоянии это просто, ну, мрак. Старое вот это все, ну, кто-то приходил, видно. Что пьёмся, что тут пьёмся. тоже уже вон ветка сломалась, упала. На, а это Ой. Как... Здесь вот дальше невооруженным глазом видно, что там люди захороненные, они просто лежат в воде. Вот же Здесь тоже, ну все в воде. Выглядит это по сути как акт вандализма какой-то. Князев Василий Семенович, скорее всего, но... ветеран. К слову, история с этими видео еще не закрыта, и по ним обязательно будет продолжение. Особенно это касается видеоролика про состояние городского кладбища, но об этом еще пока рановато говорить. Далее начинается осень. Город отмечает свое 118-летие по традиции на площади двух капитанов, а по программе развития комфортной городской среды в Полярном открывается обновленный двор. Итак, это были самые значимые видео в этом году, которые вышли на моем канале. Теперь же пришло время назвать самое-самое видео 2017 года. Всего количество просмотров за этот год на моем канале приближается к 8000. Стоит отметить, что в данном году количество просмотров заметно возросло по сравнению с 2016 Невероятным успехом, конечно же, стала прогулка по полярному. Полную статистику за этот год вы сейчас можете увидеть на своем экране. Говоря о трех самых популярных видео в этом году на моем канале, стоит отметить на первом месте видео про поселок Гранитный. На втором месте идет Плохая погода и ее последствия. И завершая тройку самых просматриваемых видеороликов в этом году День города. Таковы итоги уходящего года. Хочется пожелать, чтобы в следующем году у вас все получалось. Такое простое и краткое пожелание связано, наверное, с тем, что я и сам по большому счету занимаюсь творчеством. Так что ставьте себе четкую цель и доводите все свои дела до конца. А я вернусь на канал уже в 2018 году с новыми видео и с новыми проектами о городе Полярном. Уже с 1 января на моем канале появляется проект под названием Полярный на кассете. Это 5 небольших видеороликов, зарисовок, которые стилизованы под видеосъемку со старых аналоговых камер. Так что не пропустите. Эти видеоролики будут выходить каждый день до 5 января. Ну и на этом ноте хочу пожелать всем счастливого Нового года и еще увидимся.